Сегодня 4 сентября, 35 градусов в Ташкенте. Я в международном аэропорту имени Ислама Каримова, зал прилета. Туда не пускают внутрь, как и, в принципе, вылетающих. Все столпятся на улице. Вот эта разношерстная толпа, это у нас таксисты, которые стоят на проходе и мешают проходящим. Вот. Цены здесь, в принципе... Демократичный. Если вы прилетаете, вам лучше использовать приложение Яндекс Такси до центра города где порядка 18 тысяч. А так они, конечно, заряжают. И 50 тысяч и 60. Вот. Температура сегодня 35 градусов, напомню. Жарко. Лето продолжается. Но вот это, конечно, бардак с таксистами, он, он напрягает. <клёк> Ну вот что я хотел сказать.